Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего великолепного расклада Это что было, что есть, что будет. И два целых варианта как много, я тоже так думаю. Первое, второе. Вариант выбирается любое времечко в описании под видео. Поговорю с теми, кому это интересно. Ну, дорогие мои, вот что было, что и что будет. Мы будем рассматривать, мы что-то бы рассмотрим. Вот давайте так. У нас не будет цели рассмотреть деньги, отношения, либо что-то еще. Вот две какие-то возможные информации, две каких-то позиции, две жизненных ситуации, возможно, подходящие под большинство людей, мы просто рассмотрим. О чем будет тут речь? Соответственно, вы увидите вы, а со стрима не особо увидит, но я буду особо как-то говорить. Ну, короче, вот так. Поэтому давайте приступим. Приступим. Если что, спонсоры могут дополнительно спрашивать по теме, по теме, по раскладу. Сказать, Марина, алло, алло. Я тоже хочу. Поэтому вот. Давайте, что было, что есть, что будет. Что было, что есть, что будет. Здравствуйте, кто выбрал зеленую свечечку. Что было, что есть, что будет. Одной карте ну там побольше конечно давайте что было вот что было у зеленых что-то есть сейчас у зеленых и что у них будет вот что давайте посмотрим так хм. четверка пентакли десятка пентаклей, император угу. Было, что есть. Давай еще вот сюда и что будет? О, как ничего себе! Это интересно, это интересно. Давайте так, что было, что есть, что будет. Здесь, скорее всего, как некая жизненная ситуация, но нету определенного чего-то. То есть, смотрите, здесь не будет определенно говориться здесь, а, там, о мужике точно, о жизни. Но ну, здесь о жизни, да. давайте так, о жизни. О жизни будет идти речь. Давайте так, здесь, в принципе, есть очень много людей добросовестных, которые раньше, ранее, давайте, ранее в сериале, ранее в сериале, главное, у нас великолепные люди, они, они учились, они, да, я бы сказала, они учились на своих собственных ошибках, при, на своих собственных ошибках. Вот что вот, как вот, вот не скажи. Касаемо обычно я бы сказала финансов, возможно взаимоотношений с людьми, но больше я бы сказала здесь как в основе люди пытались, люди старались как-то изменяться, люди старались по этой позиции как-то, как-то что-то делать. Возможно, учились добросовестно, либо добросовестно проходили все испытания в жизни. Вот здесь я немножечко бы сказала так. То есть здесь не балду гоняющие люди. Вот, вот здесь сразу говорю. Если вы балду гоняли, это не ваша позиция. Балду либо было легко. Нет, здесь достаточно людям было тяжело и сложно справляться с жизненными своими ситуациями. Но люди как-то справлялись. Будь то финансовые вопросы, будь то моральные устои. Возможно, в них никто не верил. Дорогие мои, да. Но здесь просто как люди добросовестно справлялись со своими ситуациями, я бы сказала, возможно, в одиночку и с помощью некоторых советов, возможно, других людей. Поэтому кто-то здесь находил новую работу, кто-то здесь справлялся с отношениями, как как чем, Но ну, именно справлялся с разрывом отношений. Кто-то... Да, у кого-то были болезненные отношения, либо болезненная любовь. Именно болезненная любовь. Не нормальная, болезненная. Печальная, болезненная, возможно, безответная. Да, но эта безответная любовь дала некоторому даму некие надежды на светлое будущее. Скорее всего, не надежда на светлое будущее, а они определились, кто они есть. Но С помощью мужчины, возможно, его ухода, либо болезненных отношений, они добились а, целей своих жизней. А, свои мечты, не свои мечты, а возможно славы, возможно, похвалы, возможно, поддержки и тому подобное. Это похоже, э, дорогие мои. Но если вы смотрели недавно по Первому каналу, блин, была композитор-женщина, у Галкина как раз-таки у гостях. Вот то же самое. Там болезненные были отношения у женщины и тому подобное. И там смысл, то, что она говорила, вот пострадать любит. То есть пострадать, потому что она композитор, и она пишет. То есть от этого из этого черпают свое вдохновение. Немножечко похоже здесь именно какой-то такой момент. То есть люди справлялись с жизненными ситуациями. И, кстати, люди мудрели здесь а, ранее. То есть сейчас мудрыми никто не стал, был ранее, какой-то некий момент мудрости. И люди через какую-то свою мудрость, через свои собственные ошибки вот с помощью всего этого, Приходилось, приходилось что-то делать, и приходилось учиться, приходилось мудреть. Вот давайте так. То есть, мудрость не пришла в середине, а здесь мудрость, возможно, была рука об руку с вами, но все же. Все же, здесь вот как-то кто-то добился успеха от болезненных, от болезненных отношений. Это болезненные отношения дали старт для м, саморазвития и дали, возможно, старт для того, чтобы у кого-то были, были деньги. Поэтому, дорогие мои, вот здесь, короче, как-то так. Давайте, что есть. Давайте, что есть. Что есть, что есть. Сейчас какой-то некий такой, я бы сказала, возможно, у кого-то капитал. Возможно, у кого-то какое-то семейство. А возможно, ну, ну, вот здесь вот семейство и капитал. Я бы сказала, что-то стабильное здесь присутствует в жизни людей. Но... А в жизни людей сейчас больше присутствуют также переживания, страхи. И это больше все-таки касаемо, касаемо внешних людей, вокруг этих э, людей. <свят> <свят> Дорогие мои, вроде с ними это все стабильно, но с обществом, которым они взаимодействуют, возможно, шатка-валка. То есть, возможно, здесь у кого-то есть какие-то подружки, возможно, у женщины какие-то сильные переживания по такому варианту. Но здесь у людей стабильно, спокойно, но есть какие-то переживания, и это зависит извне, то есть это, это в них самих, да, но как-то, знаешь, вот подбросили, подбросили мысли, подбросили страхи, подбросили сомнения, и вроде как бы вот... Что гоношиться? А вот люди гоношатся здесь просто потому, что все как-то есть, а что-то, возможно, не хватает, да? Но нет, здесь, скорее всего, от других людей это какой-то такой момент исходит. От каких-то ситуаций, где-то какое-то продвижение возможно нет, возможно, какой-то даже у кого-то здесь застой. У кого-то есть какие-то очень сильные яркие предубеждения. Возможно, даже человек здесь борется сам с собой, но в жизни вот этих людей все мирно и спокойно, помимо переживаний. Возможно, за кого-то другого, за подружаньку, за себя любимую. Но тогда есть какая-то больше неуверенность. Но внешнее, какой-то, я бы сказала, десятка пентаклей, все спокойно и все мирно. То есть здесь у людей реально мирное небо над головой, но как-то есть какие-то вещи, которые прям теоризируют. Я бы сказала, здесь как-то свне все-таки. Свне какие-то моменты пришли. Возможно, из-за общества и из изоляции, из-за каких-то страхов, из-за каких-то сомнений в своем собственном будущем и в своих чувствах по отношению к миру. Возможно, просто кто-то устал. И кому-то уже пора отдохнуть. Но не получилось, да? Здесь люди гоношатся по определенным обстоятельствам и по определенной причине, когда везде все хорошо. Я бы сказала, целенапра... целенаправленное гоношение самого себя. То есть здесь люди, человеки думают о какой-то проблеме, которая терроризирует их жизнь. Причем терроризирует очень сильно ярко. Возможно, мужчина, возможно, если у кого-то, допустим, у кого-то бизнеса к мужчина не хватает. Допустим, у кого-то кто-то... Ну, здесь прям очень сильно, конечно, это прописано больше всего. А у кого-то за мужчину какое-то переживание, причем не за ее. Поэтому, ну, здесь больше здесь отношения у людей по какой-либо определенной проблеме, ситуации, которая, она эта ситуация переменчива. И особо не определена. То есть, люди, я так понимаю, под контроль-то любят держать-то держать все очень сильно. Да, люди у нас контроль. То есть, когда получается какая-то бесконтрольная жизнь, то людей это как-то смущает. И у, и у людей по этому варианту по какой-либо вопросу, по какой-либо проблеме идет то, что гоношение самого себя. Ну, это навязчивые идеи, навязчивые мысли. Не знают, где правда, где ложь, не знаю, как поступить, но ну, что типа такого. С кем-то, допустим, отдохнуть хочется, а не получается. Хочется как-то встретиться, а не получается. Вот здесь все то же самое. Какая-то какая вещь и ерунда. Хотя у людей вроде как все спокойно, и все мирно. То есть у людей есть стабильность очень сильная. Если кто-то тут без денег... Я не могу сказать, что это о вас. <с> Здесь больше люди как бы. Ну, с какие-никакие, но доход хороший. То есть, вот, короче, как так. Поэтому вот, давайте дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас. А что будет? Что будет с этими людьми, у которых одна проблема, но вроде все мирно над головой. Ага. -а -а -а -а. Дорогие мои, кто-то вам придаст то ли веру в свои собственные силы, то ли мужчина найдется, ну здесь тоже, кстати, может быть, вот внезапно, внезапная какая-то вера в себя. Uh, у кого-то кого будет предоставиться какая-то помощь извне. Вот здесь вы страдаете извне, и это при, принесено извне, какая-то дичь, какая-то информация. No, <laughs> интересно. Но при этом извне вам как раз-таки ну, убежденность в своих собственных силах, как некий совет, это вам очень поможет. Я бы сказала, выстоять через какие-то преграды, которые могут вам немножечко так путь преградить. Кстати, через какое-то время, либо через какую-то ситуацию вы будете немножко думать по-другому. ну По-другому взвешенно и более мягче то есть здесь больше что будет здесь император тройка мечей тут жезл будет некий контроль над своей жизнью будет возможно некоторые мужчины возможно понимание насчет того что придет у человека что там мужчина думает что чувствует и какими располагает то есть возможно также вам придет больше какое-то Возможно, ответственность за что-то, кстати, привалит. То есть, в принципе, по десятке, по четверке здесь есть стабильность. Но по императору придет какая-то некая ответственность за что-то. Но здесь после ответственности за что-то, я прям сразу говорю, у вас башенка, потом звезда, потом туз чаш, двойка жезлов, колесница и двойка пентаклей. Похоже, как на весну. Ну, то есть, какая то знаешь, весеннее настроение. Ощущение весна, ощущение лета внутри себя. Вот что-то придет то есть контроль, а потом резкая смена обстоятельств и придет какое-то весеннее настроение. Возможно, также поддержка. То есть, возможно, так, что вы в себя очень сильно поверите, вы очень сильно будете убеждены в чем-то. При этом убеждения могут у вас потом по какой-то причине разрушиться. Ну даже не начавший, что-то может не начаться у вас. И потом вы будете думать немножко иначе. Возможно, задумайтесь о своих мечтах, о будущем, о детях, о своей какой-то зависимости, независимости, об отношениях, о мире задумайтесь вокруг себя и вообще о мире. То есть немножечко будете, станете мягче. Возможно, пройдет, кстати, у кого-то некий контроль и некоторая диспотия. Это тоже может, кстати, пройти у некоторых людей. То есть, которые любят особо контролировать по этим вариантам, а это очень сильно видно и отыгрывается, они могут это, ну, как-то какая-то ситуация это утащит, Давайте новая для них ситуация, внезапная причем, немножко люди будут думать иначе. Возможно, у кого-то кто-то что-то появится, причем внезапно, не и в, то, и в то место, и в то время, когда они этого не ждут. Здесь вот так-то тоже может, кстати, происходить. То есть, если вы хотели мужчину и тому подобное, да, там ждали, не ждали и тому подобное, все-таки перестали, допустим, ждать и вдруг появилось что-то, да, здесь очень сильно возможно. Возможно, кто-то тоже объявится, да, но что-то здесь произойдет очень сильно внезапно, но не сразу. Когда вы обретете контроль, вы сразу тут же его потеряете причем. Тут же потеряете, даже не успевшись этому контролю осуществиться. Поэтому а потом по-другому немножечко будет смотреть: более мягче, более глобальнее, более компанейски. Возможно, примите чей-то совет, либо чей-то дар. Также, возможно, кого у ну, кого-то. У кого-то кто-то смелуется. Возможно, будут непонятные начальники, либо непонятные мужчины из начальства как-то будут весточки писать. Поэтому, дорогие мои, возможно, какая-то весточка. Это да, это тоже, кстати, возможно. Если кто здесь любви не хотел, над любовью задумался, но от любви, э, но любви особо не хотел, может, кстати, появиться внезапно вне, вне планово. Внеплановая любовь. Да, но я бы сказала: вот что будет именно после того, как обретете. Не, не, это вот то же самое, когда вы пойдете на работу, да, не отработали свой срок, и вы ее покинете, и, ну, и перейдете на другую работу, ну да, если касаемо работы и тому подобное. Но здесь у всех нормальное обеспечение жизни, я бы сказала. Ну поэтому <coughs> вот здесь смысл только если мужчина, либо смысл париться у кого-то, если, если мужчина. Мужчина. <смех> Не думаю, что здесь какие-то деньги. Возможно стабильность и независимость либо какие-то компании да в жизни тоже. Но здесь есть финансовая подоплека у всех причем. Поэтому, дорогие мои, вот что будет. Вот, короче, какой-то такой момент общий. Возможно, возможно общий. Дар это хорошее, главное чтобы денежный. Поэтому вот так. Но меня что получится? А вы посмотрите, а может получится? А может получится, а может совсем на другое место, допустим. А, а может по командировке, смотри, получится. Вот смотри, хотел на море, хотел на море, а вдруг о, командировка это на и на море. Вот и все. Вот и поехал в командировку на море. Тепло, лепота. Поэтому вот, Мариночка. Мужчин, это сколько можно ждать? Да, дорогие мои, но здесь, понимаете, здесь не сам мужчина, здесь именно какое-то компанейское отношение. Возможно ровесник кто-то будет, либо кто-то на вашей волне будет. Не обязательно, что мужчина появится. Здесь вот именно император, тройка мечей, тут жезлов и башня. Здесь появится внутреннее чувство. Возможно, люди вам будут давать это внутреннее ощущение спокойствия и счастья. Возможно, компанейские, возможно, ваши дети. Если ей а, возможно, некоторые мужчины, которые не особо к вам запланировано придут. Я бы сказала, ну, вот кто, кто, кто запланировано придет, если кто-то топнет вашей ножкой его не будет. Я прям сразу говорю, но ну, если вдруг появится мужчина, ни с того ни с сего властный и решительный, его сдует ветром, ну, как только не начавшись. А Возможно, что-то начнется, но не успеет продолжиться. А продолжится уже как-то с другим. Тоже, кстати, вероятнее всего. На таких нотках двойка, ну, это несовместимо немножко. Тройка мечей. Поэтому вот здесь может такое, кстати, проиграться очень сильно. У кого-то прям придет, скажет «Моя!» Займем мою одну ноченьку, а потом сдуло ветром. И пришло другое, пришло какое-то счастье, да? Возможно, которая рядышком, кстати, по работе. У кого-то, кстати, рядом по работе тоже счастье побегает. Если что, присмотритесь. <смех> присмотритесь. <смех> У кого-то тоже вас особо не замечают, поэтому давайте так. До, до, до первого момента. <смех> Дорогие мои. Может, какой-то случай вас близит с кем-то, кто на вас тоже не смотрит. Здесь, кстати, как-то вот так и проиграется. Ну, ладно. Прикольненький расклад, интересненький. Так, император, это всегда более, более конечно, чем я. Так что, может, и начальник, или а выше по положению. Это вопрос или ответ уже? Когда ветер туда, его сдул. А, вот ветер там, да. Ветер там, да, ветер еще тот. Поэтому, дорогие мои, ну, кто топнет... Я и говорю, кто топнет, ножка его сбудет. Ладно. Вот, короче. Короче, то будет торгаться уже резко, держаться в стороне. Ну, давай, давайте совет. Давайте совет зеленым. Может, кажется, совет какой-нибудь. Тут жезлов. Почему в сторону? Смерть. Твоя в сторону чаш. А -а -а, рыцарь чаш, враги. А -а -а, двойка чаш пятерка мечей. Офигеть. <соценно> ну, правильно вообще. <соценно> не, я подумал. Может, что-нибудь иначе. <соценно> а, на прочность людей надо проверять тут, дорогие мои. <соценно> на прочность. Проверка на прочность. Никому никто не отменял. Вот это какой-то некий ваш такой супер. Да, держите в, ухо держите в ухо востро. Поэтому, дорогие мои, если хотите на какие-то авантюры, допустим, вы идти на авантюры, ну понимаете, что за авантюры может быть. Давайте такие последствия просчитываем того, что может быть, если вы хотите на авантюры. Если на авантюры идут к вам, то посмотрите, за какими именно авантюрами к вам идут и по чью душу будет на расплата Поэтому, дорогие мои, вот какой-то такой Это, как знаешь, как совет предостережения в двух таких Как и совет и тому подобное А, прикини правду самая резкая, бояться саму Жезлы, разве плохо, что ли? Я говорю, раз, если вы хотите авантюры Жезлы, нет, жезлы, хорошо Там дьявол, не, не выпал не, не выпал. Там дьявол... Ну нет, если дьявол вылетает, то значит вы влипаете. Хотите вы, не хотите. Это вас уже никто не спрашивает. Это уже все. Если дьявол выпадает, вне независимость от того, вы в это влипаете. Правильно знаем. Доброе утро. Да. Здравствуйте, кто выбрал белый вариант. Белый. Что было, что есть, что будет. Что было, что есть, что будет? Что было, что есть, что будет? Что было, что есть, что будет у светлых? Что было у светлых, что есть у светлых? И что будет? Вот будет, будет, будет. Интересно. Будет, а будет. А, не зря. А, так, чашечки, чашечки. Так. Не срасталось, не получилось, не бес, не месь, не курались. Что есть легче. Ладно, что было у нас? М -м. Ну, вот здесь, во-первых, было. Второе. Не бей, не мини, курались, а А третье. Так, у нас чаши. Давайте, наверное, по очереди. Давайте еще дополнительно королю чаш. Ну, здесь чисто, кстати, может и про любовь идти очень сильно. А. Это определенная какая-то ситуация, то есть это не ко всем. Я прям сразу говорю, у кого-то прям сразу не, не, не мое. Не смотрите надо дальше. Давайте так, у кого-то очень сильные были какие-то тяжбы на работе, каких-то... возможно, увольнения, возможно, также справление с какими-то жизненными ситуациями, но вот здесь немножко не с помощью каких-то других людей. Здесь сложной ситуации, но в отличие от первых у людей они случались довольно резко. И люди с помощью острых жизненных ситуаций старались справиться со своими собственными силами, мозгами и с помощью своих звезд, блин, с помощью своих мечт в этой вселенной, поэтому своей головой старались со всем справляться, несмотря ни на какие устои. Вот понимаешь, вот здесь вот что, что нас не убивает, то делает нас сильнее. И вот здесь какая-то такая, возможно, резкое увольнение, возможно, резкая смена обстоятельств, резкая смена э, склада жизни, тут то тоже может проигрываться. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь, понимаешь, это те люди, которые вот как раз таки отталкиваются одна, потому что не то, что ничему не учат жизнь, а вот так вот, ну, пошла вот что-то наперекосяк в жизни, что приходится как-то ворочаться и не особо э, задумываться о том, кто там другие говорят, а своими мозгами пользоваться. Поэтому вот здесь умеющие люди, которые чисто свой мозг, особо мнение другого они могут прислушаться, но ну вот, чтобы принять это только, наверное, из разряда того, если кто-то с ними либо бухал, Простите, либо все-таки близкие люди им этим людям. Вот. Они только близкое мнение окружающих может, могут могут как-то воспринимать, а другие оторви и брось. Сейчас очень сильная шатка, непонятная ситуация, обостренная, возможно, конфликты, возможно, несостыковки. Также не, не скажу, что очень сильно хорошо идут дела. Возможно, э, что-то на нервной почве. Но здесь шатко-валкая ситуация: где-либо с детьми, с самой собой, в жизни, с мужчиной. Здесь очень тоже может оказаться. То есть, какая-то есть не, неопределенность, некая свирепость в жизненной ситуации, потому что равновесие держать очень сложно с такими моментами. Возможно, кто-то болеет. Вот здесь я бы сказала, какая-то такая момент что есть в данных момент у людей очень очень все обостренное возможно правда конфликты причем на пустой основе а у некоторых возможно у кого-то прям с детьми если у кого-то дети есть либо конфликтная шаткая ситуация с кем-то вот, Но здесь рыцарь мечей двойка пентаклей, выпало во что есть, поэтому я и говорю, Ну а но ну, этих людей как раз-таки они не учатся на ошибках, они, они и изучают проблем и потом делают выводы и как-то стараются исправить. Вот Я бы сказала больше, какая такая жизненная ситуация, возможно недавно, возможно давно, но так человек привык жить, а, тоже может здесь. А, случаться. Давайте дальше. Что будет? Он вот Будет очень сильно интересно. У нас королева чаш, луна, влюбленный, туз пентаклей. А, а, а, а, а, а я додумала, что за -то сейчас только дошло. У нас у нас луна с влюбленными и в туза пентаклей. Нет, там дальше дву... верховная жрица, король кубка, все дела. Ошибка ли? Дайте-ка дайте подумать. Что будет? Я вот думаю, по своей или не по своей, либо человеку. а если с мужчиной посмотреть? А, -а, -а. а если с Дайте я еще доложу. Я честно, мне что-то сложно. Особенно в такой, с таким сочетанием. Либо это глупость будет, либо это вообще непонятная бильберда, либо это мужик сделает непонятную бильберду. Не, мужик рядом с непонятной бельбердой это изначально. Если вы мужчина, и если вы это все, с вами бильберда. А вот с женщиной как-то тоже. Но вот здесь какая-то более осознанная билиберда, чем с мужчиной. Вот я думаю, либо это будущая ошибка, либо это будущее какое-то искушение не будет являться ошибкой вашим добровольным выбором тупо. Вот я и думаю, как это все прочесть. Ну, в принципе, я и так и прочитала, но все равно. То есть здесь, здесь, здесь, здесь... здесь. Здесь кто-то с чем-то смирится. Это вот, это однозначно. Будет кто-то с чем-то мириться. Возможно, даже с кем-то. Дорогие мои. Дора, спасибо большое. Огромное. На то что конечно кто-то войдет просто в какие-то непонятные для себя отношения с некоторыми молодыми людьми все вот честно говоря вот как-то так то есть кто кто-то войдет в такие отношения кто-то войдет добровольно причем но добровольно так как а сами люди себя чувствуют так они и пойдут кто-то ну правда в добровольные такие интересные отношения может пойти Кто-то может разузнать какую-то тайну, но без этого я тоже как-то не могу. Кто-то может сказать, с чьей-то тайной примириться. Кстати, здесь тоже будет. Но здесь касаемо больше, конечно, отношений с кем-то, нежели кого-то еще. Честно, не деньги, не ни средства, ничего. Здесь отношения, чисто любовный вопрос. Возможно, у кого-то будут отношения, вот от, не то что от скуки, а вот зародятся новые какие-то отношения. Возможно, с некоторым, у кого-то с женатым человеком, у кого-то со, со свободным. Но здесь как вы сами в это будете, на что вы сами будете согласны? Какого мнения вы больше придерживаетесь? Ну кто-то просто будет здесь в какие отношения кто-то войдет, все. Здесь вы влипнете в отношения, это без без без без без без без. Ну я бы не сказала без памяти, ну похоже, ну похоже сочетание королевы чаш, луна и королева мечей. Возможно жена там человеком, возможно вы сами далеко не свободный человек, но с кем-то. И либо по кому-то будете сохнуть, вот здесь вот как-то так. Но с кем-то тайные отношения будете вести, давайте так. Тайные отношения здесь у кого-то прям присутствуют очень сильно явно в жизни. Я бы, конечно, бы эту трактовку бы не хотела употреблять, потому что не особо всем хочется сказать, да, какие-то у меня отношения понятно, ждут. Но здесь кого-то реально будут тайные отношения, возможно, с женатым человеком, может, вы будете думать, что он женат, может быть, он так и есть на самом деле. Вот здесь вот сложно сказать. Сложно почему? Потому что по мастям немножко вдвоякое такое играет, поэтому не могу сказать точ точнее. А может быть, кто-то здесь и сам не свободен, но будет именно искать для таких несвободных плюс еще отношений. То есть здесь вляпаются люди в отношения чистой воды. Чистой воды прям вляпаются. Это их не обойдет, но ну, никаким боком. Вообще, вообще, люди будут трезвее смотреть на мир. Кстати, женщины будут трезвее смотреть на мир. Кто подвластен был ощущением, то немножечко будет смотреть на мир. Потому что, потому что у женщин появится некоторое желание что-то воплотить. Когда у, когда у людей, когда у женщин по этой позиции появится какая-то цель, появится и возможность ее воплотить. Либо появится тот человек, с кем можно эти возможности воплотить. Если у кого-то тайные отношения были, я не думаю, что они здесь заканчиваются. Если что, а вдруг, вам мало ли. Здесь это тайные отношения, тайные отношения. Поэтому вот, короче, как-то так. Да, здесь кто-то кого-то здесь очень сильно найдет. Кто-то здесь кого-то прям присмотрится. Дорогие мои, здесь я чисто вляпаются в отношения. Все здесь по-другому никак. Отношения, кстати, будут очень сильно будораживающими. А особо не будут иметь большого развития, по крайней мере, на начальных этапах. Везде по четверке здесь у нас. Но они будут бурными внутри вас и ну, в ваших отношениях. То есть между вами. Кто там хотел, что будет между вами, там подобно любовное отношение? Какая-то буря-бурная, но больше Если у кого а у кого-то вдруг есть уже какой-то человек Уже какой-то человек, то я не вижу здесь окончания каких-либо отношений Если у кого-то здесь треугольники Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Возможно, немножечко иссыхание друг по другу через расстояние, если увы, в тайнах с кем-то в отношениях. Все, долго думала и вот сообразила, да? Да что-то тяжко. Что-то тяжко и непонятно порой. Вроде как бы хочешь посмотреть со всех точек зрения, но ты немножечко. А сложно тебе с таким сочетанием рассматривать именно контекст. Это нормально, либо это так должно быть? Нет, это так должно быть. Это человеческое решение. Сложное человеческое решение женское будет. Ну, есть цель, не вижу препятствий У кого-то, правда, это есть У кого-то кто-то замахнется на женатого У кого-то, если у кого-то есть уже треугольники Я не вижу их окончаний Это точно нету Там, там просто как-то, знаешь, исых, иссыхать друг под друга будут вот. Кто-то влипнет в такие отношения У кого-то развития не будет особого, яркого Яркие отношения будут, но развитие никуда ну, пока вот, вот короче, как то Дорогие мои, вот, И иссыхание Это как? Ну, иссыхание, это вот Когда ты сидишь дома, он сидит дома У тебя муж либо у него жена И вот сохнешь, ты понимаешь Сохнешь, вот когда, когда он мне напишет Когда он мне позвонит Вот, не могу, уже хочу, хочу, хочу Когда у нас будет уже свиданка вот, Ну, короче, какой-то такой момент а те же яйца только в профиле. Ну, типа того, типа того, типа того. Но, возможно, те же яйца, но другие профиль. Ну, другие, с другими волосенками. Ну, извините, ну да, это же яйца. А что, волосенки там от Чего что вы подумали Бывает, что яйца ты покупаешь, а там вот перышко прилипло к яйцу. У меня про повсеместно. Хотя хорошие яйца типа, покупают. покупаю, поэтому вот, такая женатого только на, ну, кто-то на женатого зарядится, но это не факт, я прям сразу говорю, это не факт, почему, потому что там нету определенного контекста, определенного контекста, что он от вас именно, что это не ваш человек, то есть у кого-то с кем-то примирение со своим мужчиной, у кого-то да, там будет такое, но если у кого есть уже люди рядышком и тому подобное, и если этот человек именно по сердцу, то примирение, я бы сказала, какое-никакое оно ожидается. Возможно, какие-то вторые шансы. Если у кого-то тут третьи лица я увидела, а вдруг любит одного с другим, то исыхание, я бы могла бы сказать есть. Какой-то, знаешь, период немножечко ожидания и немножечко большого возбуждения друг по друге друг по другу. Это два. второй момент: вы можете найти человека по сердцу, но при этом, при этом, если вы только его ищете, Ищите. Да, вот я прям сразу говорю, это только при таком. Если вы не ищете, то есть нежданно, не грязно не, не не наглянет, наглянет, когда его не ждешь, как по первому варианту, там такого не будет. Там вот именно какое-то целенаправленное решение средств. То есть, возможно, вы как-то по интересной инициативе каких-то других людей, возможно, да, допустим, вы поставили себе какую-то цель в работе, да, и что ее достичь. И при этом, при этом вы наметили как бы для себя новые отношения. Когда вы какую-то свою мечту, либо что-то сообразите, у вас как раз-таки и реализация получится. Возможно, с кем-то, возможно, с помощью кого-то, какого-то человека. Возможно, с помощью даже... Это вот то же самое, когда вот фильм смотрела. Она без фирмы осталась. И встретила мужчину в поезде, а он как раз таки юрист и занялся ее делом. Вот то же самое, вроде как фирма, вроде как нужна, и, а он как раз таки решает какие-то такие вопросы. И здесь вот то же самое и похоже по сочетанию карт. Поэтому, дорогие мои, очень сильно. Поэтому, короче, как-то э, так. Поэтому... Э, Давайте, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на Бусти. Все дела, я там уже есть. Да, я уже опубликовал там стать. Все, давайте, пока. И всем всего хорошего настроения. Желаю всем са всего самого лучшего. И пока-пока.